Помощник врача. Но в том, тем не менее, фельдшер в сельской больнице, фельдшер в медпунте, в каком-нибудь травмопункте, он вполне справляется с первичными там, проблемами. Или же знает, что это уже не его уровень компетенции, отправляет от человека дальше в больницу. Но оказать первую помощь, он вполне... Там, или там, выписать лекарства. Ну, способен, не да? Знает. Да, вполне способен. <связь>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 Ну, в черной магии это интерпретируется, насколько я помню, изменение какого-то физического пространства. Ну, черное, зеленое, белое, я не знаю. Ну, да, это ну, работает. Это так оно, ну, то, что вы сейчас писали, так оно и есть. Это именно подтверждает. Изменение какого-то, ну, неважно действительно, какая магия, да, какого цвета, а, да, а то, что изменение пространства физического состояния, которое вокруг тебя существует, то есть он ну, изменил это состояние.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 делаю анализ ситуации, а потом я оснаю, как ее можно изменить. И нужно ли примешивать магию. Если нужно, то карта показывает, какие методы, какие техники, какие mm -hmm. э, штуки там надо делать, чтобы какие ритуалы, mm -hmm. как разработать тот или иной ритуал, чтобы это добиться. Ну, магия у вас неразрывная, естественно, связана с Таро. Это Если Таро – первый, второй, третий курс, то магия – это четвертый и пятый курс.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 народ? Это косью напускать даже? Я много над этим думал. В конце концов я пришел к выводу: это не моя проблема. Угу. Я прибор.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 и сангейцрадио.ком – это наш веб-сайт, и там можно тоже задавать вопросы. На Фейсбуке – это тоже радио Ну, а «Школа Таро» Сергея Савченко, набирайте